Сразу массовую загрузку. Еще раз загрузим данные в этот файл и добавим еще файл магистров. Так, чтобы это сделать, возвращаемся на вкладку файл для загрузки и переходим в режим загрузки нескольких файлов. Дальше здесь не по кнопке добавить, вот по вот этой кнопке папочка со стрелочкой и в инструкции это тоже указано. Можно выбрать сразу несколько файлов мы выберем то же самое это можное дело и еще мои магистратура выбираем сразу несколько нажимаем открыть вот файлики у нас здесь э, обозначились и нам теперь нужно указать учебные планы которые мы будем можно выбирать как бы из списка из формы выбора мне просто проще по номерам потому что я их уже знаю но ну, тут как бы как, как кому удобнее на самом деле без разницы можно и так и так так, это можно делать тот же самый фон. А на у нас поверить, что он не редактировал Теперь файлы мы указали, параметры ну, мы в принципе их уже указывали, но их менять не нужно. Загружаемых данных можно сразу добавить в можно опять же нажать загрузить и подождать, пока испугается, и добавить потом. В сути, массовая загрузка, она ничем особо не отличается, кроме того, что у нас будет больше дисциплин в соответствии, потому что там два плана теперь, и больше типов записей в соответствии. Причем дисциплины, судя по всему, у нас в файле магистратуры новые не добавились, потому что здесь в сообщении речь только про тип записи. Ну, в смысле, они добавились, но они все нашлись, то есть там нет ни дублей и нету э, дисциплин которые новых для Одинесски. То есть здесь список увеличился, но новые при этом не появились, а сопротивление предыдущего у нас сохранилось. А вот в типах записи теперь видно, что вот у нас вот до сих пор это соответствие типов записи и специалитета, который мы указывали при предыдущей загрузке, и вот теперь добавилась магистратура. По факту э, сюда как раз попадают э, типы записей, различных уровней подготовки и типов стандартов. То есть, если, если вы будете грузить 10 планов бакалавриата, 3 плюса ну, в 10, соответственно, 10 файлов бакалавриата, 10 планов бакалавриата, у вас все равно здесь будет а, ну, вот такое количество типов записей, которые соответствуют там, одному бакалавриату. То есть, раз, различные сюда выводятся. Вам не придется для каждого плана заполнять. То есть вот сколько различных, Типов записей в файлах у вас, вот столько соответствий нужно будет заполнить. Ну, здесь уже чуть быстрее. В магистратуре нет объективов, поэтому здесь, я так понимаю, что просто по порядку. Та же ситуация с практиками абсолютно, то есть тоже нужно смотреть, каких практик больше, ну либо просто там всегда выбирать учебную, просто всегда выбирать учебную или просто всегда выбирать производственную, потом все равно нужно смотреть, что получилось, насколько это соответствует исходнику и перемещать уже практики в учебную или в производственную. И сейчас, получается, происходит загрузка уже не одного файла, а двух сразу. Заново запускаем обработку. Выбираем, вставляем параметры на загрузку выбранной дисциплины. Ну, все, что мы только что делали, остальное у нас сохранились параметры. Выбираем файл активов. Так, мы запустили загрузку выбранной дисциплины, и у нас на самом деле возможны все те же самые остановки. То есть, если бы были дисциплины какие-то новые для DNS, она бы точно так же остановилась и сказала, что не нашла, и вы бы либо продолжили, либо все-таки нашли нужную дисциплину. Но здесь все четыре дисциплины знакомые для DNS, поэтому первая остановка здесь а, про типы записи. И то есть ну точно так же, как у нас при загрузке полного плана. Единственное, что здесь, а, здесь их меньше, здесь их девять. То есть вот этот у нас в файлике если мы его еще раз откроем, он... первый — это ЦК. Остальные свободные по порядку, поэтому, соответственно, мы так и указываем, что вот этот у нас первый ЦК, остальные по порядку. Сейчас укажем. Давайте досмотрим. Загрузку сопоставления сработало. Здесь получается у нас в файлике с селективами было 9 блоков. Первый у нас был ЦК, остальные свободные по порядку. Мы это получается на этапе сопоставления типов записей. Тот же самый, та же самая основка, которая была при загрузке всего файла, мы это заполнили. Тут можно либо нажать «Продолжить», либо начать загрузку снова. Суть как бы не меняется, давайте нажмем «Продолжить». И вот следующий… Интересно. Следующая остановка, она, когда мы грузим один файл, точнее, файл элективов в один план, на первый взгляд, кажется избыточной. Если вы помните на предыдущей остановке, там не было плана. Там был просто уровень подготовки, тип стандарта, вот этот тип записи в файле, соответствующий актуальный. И все. Здесь получается уже сопоставление с теми блоками и типами записи, которые есть конкретно вот в этом плане. И тут, кстати, вот получилось так, что у нас чего-то не хватает. Будто в плане нет блока 8 вот там нет. Интересная история, мы что-то не догрузили похоже. Ну, ладно, оставим это так. А, на самом деле этот шаг поможет вам как раз при массовой загрузке. То есть, допустим, вот вы, у вас есть задача загрузить одни и те же элективы в 10 планов бакалавриата. И вы, получается, на первом шаге указали соответствие типов записи из файла, из шахтинского, актуальным типом записи. А потом оно, получается, вот здесь возьмет на этом шаге, на втором, и размножится на 10 планов. И вам нужно будет вносить изменения в последнюю колонку тип записи учебного плана только в том случае, если у вас где-то порядок свободных блоков не такой, или, как вот здесь получилось, я при первой загрузке где-то промахнулась у меня от свободного блока восьмого, и тогда мне нужно указать какой-то другой блок. Вот, второй. то да, где -то я и, Соответственно, вот здесь уже видно, какой тип записи из файла, в какой блок непосредственно этого плана, вот этого, будет загружен. То есть если у вас везде одинаковая структура, то указав правильное сопоставление на первом шаге, здесь у вас все простается автоматически. Если вы первого шага не было, и вы один файл в 10 планов, то вам пришлось бы вместо 9 строк все поставлять 90. Ну, как бы трудоемкость именно падает, когда вы грузите э, много, во много планов один и тот же файл, ну или неважно, разные, разные, разные. Это на самом деле в инструкции тоже на примере описано. Просто если мы сейчас с тобой будем делать, это будет долго. Сейчас... Это про массовую обычную загрузку. Вот пошла загрузка элективов одного файла. Вот пошла массовая. То есть все то же самое. Вы выбираете э, сначала один файл с элективами и э, можете заполнить сразу, какой учебный план в первый. А потом просто копируете строки. Вот здесь на этом скрине видно, что у меня один и тот же файл, но гружу я его в разные планы. И я выбрала, как бы, для примера, здесь два плана бакалавриата и один план специалитета. То есть один и тот же файл, один и те же в три разных плана. Дальше получается, вот пошла первая остановка, которая у нас была. И здесь, раз у нас разные уровни подготовки, я указываю соответствие актуальным типам записи для... Здесь всего 18 записей получается. Для бакалавриата указала, для специалитета указала. И на следующем шаге здесь, получается, уже автоматом заполнилось для всех трех планов вот это соответствие. Здесь ничего не было пропущено, здесь все блоки на месте в плане, здесь все это проставилось. Если, например, у вас так получилось, что э, свободный блок в каком-то плане не по порядку пошел, например, там у вас элективы шестого семестра вдруг свободные блоки в первом оказались, то вы, получается, э, нужный блок посмотрели, какой... Какой тип записи в файле, и здесь указали нужный соответствующий блок плана. И тогда у вас загрузится куда надо. Ну, то есть здесь, да, здесь надо сверять. Здесь надо понимать, из какого блока в файле шахтинском, какой блок в плане вы грузите. Без этого никуда. Ну, иначе, ну, иначе можно получить кашу, но как это вы, наверное, сами понимаете. Вот. А что еще важно? Здесь получается, вот здесь можно оставлять пустые блоки. То есть, если здесь блок не указан, соответственно, просто в данном случае э -э, элективы вот, B1.Chifu.DV09, которые были в файле, никуда не загрузится. Здесь продолжить можно. То есть, на первом шаге, где мы сопоставляем с актуальными типами записи, там нельзя оставлять незаполненные строки. Здесь можно. А ну и то же самое, что здесь. Например, если у меня в плане там нету... Тут, конечно, со свободными так не получится, но какого-то в общем выбранного блока у меня в плане не было, а в шахте он есть. Я не могу его просто добавить. Но это вы, скорее всего, тоже уже знаете, потому что работали с этим. То есть здесь можно коллективы догружать только в существующие блоки в плане. То есть загрузка коллективов не создает блоки, в отличие от загрузки полного содержимого. Вот. Ну и, собственно, все. Дальше просто нажимаем. Продолжить, и элективы эти загрузятся, то есть элективы вот из этих типов записи в файле загрузятся вот в эти блоки учебного плана. Ну, если передумали, то завершить загрузку, либо просто закрыть. В целом у меня все.